Доброго времени суток, дорогие друзья! В сегодняшнем новом видео я вам хочу рассказать про один замечательный сайт, который называется seofast.ru Для того, чтобы вам попасть на этот сайт, вам необходимо пройти небольшую регистрацию, которая заключается в вашем логине и почте. После того, как вы прошли регистрацию, которая может занять у вас не больше минуты, вы можете уже войти к себе в аккаунт. Ввести элементарную капчу. Вот плохо немножко с математикой. 42 нажимаем. И все, вот мы попали уже к себе на аккаунт, где вы можете начать уже какие-то действия. Если вы заинтересованы в том, чтобы зарабатывать, вы можете просматривать серфинг, скажем так здесь его большое количество, вам не займет этого большого труда, это самое простое можно сказать занятие, то же самое считается чтение писем, можете читать письма, вон они идут, ну а самое такое дорогое занятие это здесь выполнение заданий, скажем так, вы ищете задание вас интересует цена от 100 рублей, нажимаете от 100 рублей, выбрать. И вот ваши разнообразные задания. Их 4 страницы. От 100 рублей и выше. Это может быть так же, как и 200 рублей. И в конце концов это может завершиться даже... Мы вот тут не указали 500. Есть задание. После того, как вы выполнили задание, вы хотите продвинуть свой канал, сайт всевозможную свою группу получается вы можете здесь разместить рекламу увидите сколько здесь очень много заданий вот мы убираем цену и ставим все задания получается у нас 357 страниц заданиями это столько здесь много людей выполняют дают задания и больше шансов что вашу рекламу здесь тоже увидят вы нажимаете разместить рекламу и выбираете, что вы хотите себе продвинуть. Или набрать даже рефералов. Здесь двухуровневая реферальная система, где вы себе набираете рефералов в команду людей, которые будут зарабатывать, которые люди будут принимать к себе в команду. Тем самым устраивая себе пассивный доход, который будут приносить вам ваши рефералы. Также вы можете заказать себе рекламную цепочку, баннер, контекстную рекламу, всевозможные задания, которые вас только могут интересовать. Если кого-то заинтересовало данное видео, и вы хотите зарегистрироваться на сайте, то под видео будет ссылочка, которая переведет вас на этот сайт. Всем спасибо за внимание. Подписка, лайк, комментарии, пожелания. Спасибо.